Uh, всем привет, мы сегодня играем в игру Ghost Watchers на канале Supply uh, Сегодня я решил не выставлять пентаграмму, потому что я даже до нее дойти не могу uh, Решил оставить только сбор эктоплазмы, таблетки тоже не стал ставить uh, Я еще совсем новенький в этой игре, и поэтому я думаю, что нам... Пока что этого хватит, нужно поймать У меня уже было много неудачных попыток, поэтому Если ВИУСа соберет 3 лайка, то я выложу эти попытки Так, ладно, давайте по заданиям а, Сделать призрака, ЕМП Фо а, Фоторисунка, фото призрака и все краны в доме открыть а, Ладно Я очень долго копил себе на дрон Теперь у меня он есть а, берем, получается, мы ЕМП И И, наверное, термометр Сразу <пробуем>, Пробуем определить Так, все, мы в доме Сразу начинаем искать А, краны можно сразу открывать, кстати там Все краны надо в доме открыть следы детские Экран, на самом деле он, как по мне немножко сложная может быть конечно я выставляю слишком много всего поэтому будем постепенно делать сто пятьсот Пока что. Пока что два. Ой. А что так быстро? Не надо, пожалуйста. Три МП. минус 5 температура была я думаю что минус все да. температуру мы определили mp3 так сейчас мы сразу здесь два крана откроем вот так чтобы это было и пойдем за остальными предметами поиска о где она? Наверное. Это это троечка Это у нас троечка а Дальше мы берем вот эту штуку Ну, наверное, сразу Мы сейчас на входе это все дело скинем Что там лампочки взрываются Все, пусть он там распределяется Там уже доска работает Вот это будет у нас так Датчика mp 3 Следы на, это ребенок чис, Счетчики частиц 100-500. А -а -а. Какие там еще здания? Сфотографировать рисунок В принципе я бы хотел наверное, Взять защиту какую-то Возьму благовоние а -а -а -а, И пойдем открывать Все остальные краны Сейчас мы фотку сделаем Он там уже нарисовал каракули какие-то так, пойдемте наверху откроем все краны да хватит там взрывать все блин, надо свет включать, я этот дом вообще не знаю уже пора бы будет столько играю Все не могу раз а, еще же ваны надо включать я там ванне на первом этаже не включал. Так, это понятно все. А, ее через камеру видно только. Сейчас, на первом этаже нужно включить еще. Он уже хочет на меня охотиться. Так, а это точно ребенок? На два гост Сайн Гост не толк да пока что нашел два. А почему это? А он, может быть, сразу не показывает? Блин, ну там было минус больше, да? А, подождите. Через камеру? Это ребенок через камеру. А полтергейст? Все, это ребенок, процентов Просто он себя не показывает. А дальше что мы делаем? Ребенок боится вот этой штуки. Я думаю, что можно попробовать. А как я поп... Блин, я не смогу с собой столько предметов таскать. Так, ладно, мы сейчас вспомним где и возле нее кинем просто. Не-не-не-не-не. Не-не-не. А что так сразу? Отстань. Ну там... А на втором этаже Вот, нас. Да. Пока скинем сюда И фотик тоже сюда мы сейчас принесем эту ловушку для него здесь тоже она блин очень плохо что он не отвечает ничего ну ладно берем вот эту штучку да мы начинаем там собирать правильно же думаю все да? мы начинаем там все, все это дело собирать А, она сработала блин а почему она такое кривое мне, мне кажется, как-то криво работает я фотик не забрал туда но я помню где еще одна она на первом этаже так у меня еще на одну штучку рычит Собрал получается, блин, обидно. Так ладно, надо камеру с собой таскать. Так, нет, нет, не трогай меня. Почему она исчезла? Блин, где я? Где, где, где? Я вообще очень сильно путаюсь. Блин, блин, где, где, где? Мне эту штуку надо забрать, чтобы она не сработала больше. Так, все, отлично. И последняя получается у нас. Так, ну я, в принципе, защиту еще не всю использовал. Камера... А, он еще не зарядился. Пусть заряжается. Или что это? Вот эта зарядка идет? Да, это зарядка. Может, поэтому меня не защитил. Кстати. Возможно. Ну да. Скорее всего, так и есть. А что мы там дальше? Рычание, да, у нас. А, радиоприемник, он рычит. А, посмотрим, пойдем доску. Доска и кукла не работают. Не взаимодействуют, не взаимодействует Молодой агрессивный. Молодой агрессивный ребенок. Ага. Отлично. Поимка призрака. Серебряная бомба. Бомба. Серебряная бомба. И камера мне нужна. Нет, тут вот это пока... Мне... Ой. Пока мне тут вот это не нужна, у меня есть... А что еще защищает? Это... Ну это мне не надо. Мне камера нужна. Куда ты спрятал? А, я понял, он не материализуется же пока это. Пока ты его нет. Так, ну, в принципе, у меня пока что еще есть защита. А дальше что? игрушку в доме надо переместить я блин очень много времени теряю хожу всякая дичь песку ну, блин это в подвале похоже да да это в подвале так ну все берем тогда получается а я детские игрушки не вижу в доме он не детскую игрушку не трогай меня так значит защита у нас одна есть а может быть, я что-то пос... Нет, у меня больше ничего нету, серьезно. А что еще? Угу. Статуя Христа не, не спасет меня. Ты можешь быстрее идти. С какой мне стороны поставить? Всё, это больше хрень не работает так котик забрал хотя бы блин нет у камеры пошире обзор ты там не это мне нужна проклятая детская игрушка она же как-то горит свечивается да ладно это все потом в принципе, самое сложное, как по моему мнению, я сделал. Осталось у нас переместить любую игрушку в доме. Ага. Переместить игрушку в доме. Ну еще защищаю тут вот это серебряное, серебряная соль. И так на всякий случай возьму. Просто переместить игрушку надо в доме. Блин, она, наверное, на втором этаже будет. Есть что? Это же детская. А где она? Слушайте, я либо... Что это? Так, мы соль кинем. Не могу детскую игрушку найти. Это же не детская игрушка. Ну, серьезно, ну где она? даже забрал ее домой. Все, на Включить 5 источников света и огненная соль. Огненную соль пока мы не используем. 5 источников света включить. Так, ну камера мне тоже не нужна, в принципе. Раз. Два Три. А, все, опять Огненная соль Мне надо еще сфотографировать, не забываем А фотик у меня в подвале Потому что я его оставил, да Ну что там очень было маленький обзор так, Сходим сейчас за фотиком нападать. Мне надо, чтобы он напал. Это нормально, что они так двигаются. Почему все дрожит? Гост, ай Гост, ай там происходит я не понимаю ну что на второй этаж туда идем угу. так туда идем на первый этаж огненная соль в принципе его можно ловить Я что, поймаю, наконец-то, призрака? На. Ура! Ура! Наконец-то. Я это сделал. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду очень признателен и рад. У меня получается восьмой уровень. Всем пока!